Особое место среди его экспонатов занимала нумизматическая коллекция. У вас страсть к коллекционированию появляется в годы обучения в Казанском университете, где он знакомится с коллекцией кабинета редкостей, МИНС кабинета, то есть нумизматического